Ребята, всем привет! Сегодня в своем видео я расскажу, как изменить имя диска Windows 10. У меня есть локальный диск C, D, e, F. Допустим, мы хотим изменить диск D на другую букву. Как нам это сделать? Нажимаем правую кнопку мыши на пуск, выбираем управление дисками, нажимаем на диск D правой кнопкой мыши, диска или путь к диску. Далее еще раз нажимаем изменить и здесь «Назначить букву», открываем меню и выбираем букву, которую мы хотим поставить, допустим, «К», нажимаем «Ок», некоторые программы, использующих буквы, могут перестать работать, хотите продолжить, нажимаем «Да» и перезагружаем с вами компьютер. Вот таким нехитрым способом можно изменить имя диска «Windows 10». Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!